Всем хоу, мои френдс, с вами снова Игорь Шоу. Где-то месяц назад я установил себе новую игру, называется Iron Sight. Это такой бесплатный шутер с дронами, и я хочу поделиться своим мнением о ней, так как она уже в открытом бета-тесте, да и многие сравнивают ее с Warface. Ну давайте разберемся, действительно ли Iron Sight считается убийцей Warface или нет. И сразу говорю, это исключительно мое мнение. Если вы с чем-то не согласны, то напишите свое мнение в комментариях. Я обязательно все прочту и учту. Ну а теперь приступаем. Итак, переходим к первому. Это графика. Еще раз повторяю, что я не графодрочер. Готов играть в игры с любой графикой. Но специально для графодрочеров я снова решил сделать этот пункт. Так вот, графика тут хорошая. Вот на каких настройках я играл. И как видите, у меня игра на самых максимальных настройках. Но Warface все-таки графика лучше, намного лучше, чем в Iron Side. Во-первых, Iron Side использует движок Iron Engine. Он не такой популярный, так как на нем сделано всего три игры. Да и он немного устарелый. В то время как Warface сделано на Engine 3.5, это самый реалистичный движок на данный момент, хоть и не последней версии и немного урезанный. В обеих играх встречаются размытые и низко детализированные текстуры. Но в Warface это тебе не бросается глаза. Ты это замечаешь, как только подходишь вплотную к текстурке. Warrant Site, ты даже издалека видишь, что там мыло. Хотя я играл на максимальных настройках. Да и многие люди говорят, что в Warface графика очень красивая и реалистичная. К тому же в Warface постоянно улучшают графику и скоро ее перенесут на 64-х операционную систему. Это большой плюс. И Warface хорошая разрушаемость, а в Warren Side ее почти нету. Так что Ба уходит у нас в Warface. Сюжет. На этот раз в обеих играх все очень хорошо. В обеих играх действие разворачивается в будущем. В Warface сюжет очень хорошо подается через спецоперации и раскрывается внутри игровых комиксов и трейлерах. В Варен такого нет, но он подается всего лишь в одном интро, которое они перевели на русский язык. Даже на другие языки не перевели, он только на английском. Я не буду рассказывать про сам сюжет игры, но скажу, что он хороший, так что бау уходит обеим играм. Саундтрек. Вот тут-то и слабая сторона Iron Side. В самой игре очень мало музыки, и она не такая уж и запоминающаяся. Warface просто шикарная музыка. Она есть в основном в спецоперациях, но и появляется в некоторых PvE миссиях, а также в главном меню очень крутая музыка. Есть обычная, есть хэллоуинская и новогодняя музыка в главном меню. Бау уходит у нас обеим играм, так как саундтрек в Aronside сделан все таки лучше, чем в Point Blank. Вот тут-то мы и подошли к самому главному. Многие блогеры богатворят за это Aronside. Геймплей. Вот сразу скажу, что раздует то, что персонаж может бегать намного дольше, чем в Warface. А то там уставал он, блин, за 10 секунд где-то. А, но ну, почему персонаж падает как камень? Он очень быстро падает и не может двигаться в воздухе. В Варфейсе такого нет. Это такая, наверное, баг. Наверное, его скоро пофиксят, но я не знаю. Как я говорил в начале, в Варенсайд есть дроны. Ой, вот как будто их в Варфейсе не было, да? Этих дронов где-то по штук 10. Тебе доступно сначала 3 дрона, а остальных придется покупать. И в игре есть турели, которые можно носить с собой. А в Варфейсе всего 3 турели, и они выступают в качестве врагов. Мне также приказывает то, что дроны готовы идти за тобой даже сквозь стены, я такое замечал. Фанаты скажут, не бак, а фича. Также можно вызывать к себе на помощь коверт... конвертоплан, на котором установлен миниган, и вызывать бомбардировку самолета. Ну вот, ребята, и весь геймплей. И чем он так понравился всем, я не знаю. Это тот же самый Point Blank или Call of Duty, только с дронами и роботами. Ну, кстати, по роботах. Я робота пока не видел, хотя по рекламе говорили, что он есть в игре. Так в чем геймплей Warface? Это очень тактический шутер. Там можно, короче, подсаживать игрока на определенное место, толкать предметы, делать э, подкаты. Это не реклама. Множество, множество игровых режимов. Warface очень много игровых режимов. Их просто дофига. PvE, где можно размяться перед самой игрой. Есть свой полигон, где можно потренироваться э, и отдохнуть. Офигенные спецоперации. Скоро, кстати, выйдет последняя про Марс. А также ПВП. В нем есть командный бой, мясорубка, выживание с тремя очень большими картами с неограниченными убийствами и жетонами. Штурм, подрыв, блиц. Мертвая королевская битва, захват, доминация, уничтожение, свои создаваемые сервера и самое главное, великолепный РМ. Также в игре есть голосовой чат. Правда он только в спецоперациях и РМ. А Warren Сайт его нету. Ну, а что в Warren Сайт? Я, конечно, понимаю, что игра еще в бета-тестировании, но в игре очень мало игровых режимов. Uh, опять же, свои создаваемые сервера, за которые не дают никакого опыта. Если в Warface давали хотя бы чуть-чуть опыта, то тут тебе ничего не дают. Командный бой с очень тупыми, тупыми ботами. И тут-то у меня есть претензия к разработчикам. Почему тут такие боты легкие? Они тут легче, чем в CSGO на безобидном режиме. Ты их хоть один можешь перебить с пистолета. Так что сделайте их хотя бы немного труднее. Пожалуйста, разработчики, если вы смотрите это, то прошу, сделайте ботов сложнее. Ладно, в Warface хоть противники тоже не очень умные, но хоть у них урон большой, и они пользуются щитами. Особенно бойцы спецназа. Еще есть подрыв, бой за ресурсы, командный бой и захват. Скоро еще хотят еще добавить рейтинговые бои и некие особые режимы, но пока что это не реализовано. Кстати, в Site очень непонятное меню. Ты там можешь запутаться легко, и привыкать тебе к нему нужно немного долго. А в Warface очень компактное меню. Там все по полочкам так разложено. И в обеих играх очень динамичный геймплей. И у нас Бау снова уходит в Warface. Вот сейчас я чувствую, как у всех фанатов Site пригорело прям то, что они за дронов готовы убить. Комьюнити. Вот тут-то и было раньше все спорно. Давным-давно Warface обсирали из-за маленьких тупых и агрессивных школьников. Но прикол-то в том, что их уже нету в игре. Либо они выросли и перевоспитались, либо они все перешли в CSGO. В Warface, конечно, встречаются неадекватные, но это, во-первых, не школьники, и их сейчас реже. В обеих играх в основном русская комьюнити лишь изредка вам будут попадаться иностранцы. Так что БАУ уходит у нас обеим играм, так как комьюнити Warface а сейчас нормальные. Оптимизация и системные требования. У обеих играх просто идеальная оптимизация. Как вы видите, у меня 60 FPS в Iron с вертикальной синхронизацией. А без нее у меня и до 120 доходило. Они оба идут на очень слабом ПК. Даже несмотря на то, что в Warface очень красивая графика. Но если ваш ПК не тянет Warface, тогда он 100% должен потянуть Sight, так как она для более слабых ПК. А также баги. Я хочу о них поговорить. Warface их просто дофига. Некоторые игроки, в том числе и я, иногда называют Warface багафейсом. У игры очень полно багов. Телепортации. Блин, я не смог пополнить. Что это за бред, а? Что, Что это за телепорты, а? Э, э. Непроходящий урон. Когда тебя убивают, смотря в другую сторону. Проваливание сквозь землю. Когда мертвые персонажи цепляются шеи за текстуры. Невидимые персонажи. Когда не дали весь опыт за раунд. Это было недавно, кстати. Боты-читеры. Боты Застревающие джаггернауты. К тому же, они иногда на белой куле не появляются. И все это есть в Варфейсе. Конечно, многие баги уже исправляют, но в основном так... но основные баги так и не устранили. В сайт я встречал баги только два раза. И то я в главном меню, там персонаж не прорисовывался. Бау, опять же, уходит обеим играм. И переходим к последнему пункту. Это читеры. Давным-давно люди ненавидели Варфейс за то, что игра была, была перенасыщена этими читерами. Ну, к настоящему времени они почти не попадаются. Конечно, бывают иногда попадаются эти дураки. Даже я когда-то запечатлил это в своем стриме. Но я скажу, что читеры почти сейчас не встречаются. И у игры сейчас очень хороший античит. Его, кстати, недавно улучшили. Называется он Meuro Античит. Да, не смейтесь насчет этого. В сайт я пока вообще не видел никаких читеров и вряд ли они там появятся. Плюс, эти обе игры, они бесплатные, так что если читера забанят, то он может создать новый аккаунт и скачать эти игры заново. Ах да, и поговорим о про донат. Донат в обеих играх есть, и он не обязательно. Если у тебя прямые руки, как у меня, то ты и самих донатеров будешь нагибать. Да и кто говорил, что за варбаксы нельзя донатные пушки в аренду брать. Так что бал уходит обеим играм. Итак, давайте подводить итоги. Как видим, я дал 5 баллов AranSight и 7 баллов Warface, так что Warface у нас побеждает. Но ведь Арансайт находится в открытом бета-тестировании. Я вряд ли думаю, что когда игра полностью выйдет, они сделают графику лучше. Разве что завезут эти режимы, которые находятся в разработке. Как по мне, Аронсайт еще очень далеко до уровня Warface. Даже до уровня Counter-Strike и далеко. Она может только состязаться со со с point blank, потому что эти игры сами по себе очень похожи. Но мне игра понравилась, я честно вам признаюсь. И я буду в нее играть, даже стримить, если мои зрители этого захотят. Вот если мне Apex Legends зашел только на один раз, и то ради обзора, то мне Iron Side даже очень понравилось. И определенно у игры есть свое будущее в плане развития. Это хороший, бесплатный шутер с дронами и отличной оптимизацией. Так что если у вас слабый ПК, то скачивайте и играйте. Ну и про Warface не забывайте. А что же для вас лучше? Голосуйте в вопросе сверху в правом углу экрана и пишите свое мнение в комментариях. Я обязательно все прочту. Делитесь этим видео с друзьями и ставьте лайки, я буду очень благодарен. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!